Всегда думайте о положительной стороне вещей. Произошел несчастный случай, но вы остались в живых. Значит, вы его победили. Не обращайте слишком много внимания на несчастные случаи. Лучше сосредоточьте внимание на том, что вы остались в живых. Вот что важнее. Вы победили несчастные случаи, остались живы. Поэтому беспокоиться не о чем. Всегда думайте о положительной стороне вещей. Произошел несчастный случай, но вы остались в живых. Значит, вы его победили, преодолели. Вы проявили характер. Доказали, что вы сильнее несчастного случая. Но я могу понять и страх, если подобные вещи происходят снова и снова. Вы падаете в колодец, или что-нибудь в этом роде. И в уме, естественно, появляется страх смерти. Но смерть случится в любом случае, упадете вы в колодец или нет. Если вы хотите избежать гибели, самое опасное место, которого следует всеми силами избегать, ваше собственное постель. Потому что 99% людей умирает именно в постели. И почти никто в колодце. Смерть случится в любом случае. Как она случится, неважно. Если уж выбирать между постелью и колодцем, я бы сказал, что колодец куда лучше. В нем есть нечто эстетичное.